Потом утром постучались к нам, заходит старший лейтенант один и два солдата. Мне говорит: вы нам поможете, через три дома здесь женщина русским языком не владеет, поэтому я хочу, чтобы вы помогли нам, перевели то, что мы будем говорить ей. Я говорю, с удовольствием. Я так на хотел одеться, говорит, нет, у них холодно, вы одевайтесь как обычно, потеплее, у них холодно, сказал лейтенант. Ну и я еще полу... куфайку надел на себя, пошли мы туда, он сказал, что по приказу ста... председателя государственного комитета Сталина калмыки усиливаются. Поэтому дается вам два часа на сбор, вещи брать с собой, то ли центнер, то ли, по-моему, так я точно не скажу. Прихожу домой и говорю, амха, я называл это, матерная мать. Амха, что-то старик, разговаривает, и как это и как это надо, и как это надо. Или Хулхаки Потом, значит, первый разведняется уже 20, 28 утра, 4 часа утра уже кошка уже стучит. Открой дверь, открой дверь. Оказывается, они, вот эти солдаты на том же ночь, 27 вечера, оказывается, они уже оружием стояли в каждом дворе.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 нас высылают, нас высылают, все люди. 15 минут додали срок убраться отсюда, что попало, взяли. Но большинство все остались. Потом смотрим, к вечеру всех, всех хатонов в этот, всех завез, привезли сюда, на телеге. И, значит, вечером уже поздно, уже стал темнеть, ну, оказались такие на солдаты, знаете, о них в душе, ну, такие показались добродушные такие, ну, им жалко. «Давайте, — говорит, э, — э, режьте, — говорит, — бычка, там, пелку, — говорит, — режьте, — говорит, — вас далеко повезут, э, варите мясо э, прямо и в этот мешки, сумку и повезете, — говорит, — говорит. Наши так и сделали. Все мы, пацаны, помню, воду таскали с волги. Уже мерзло было, прорб. Черпаем, мы таскаем воду. Там мыть же надо это все. И, а старшие, которые... Ну, мужчин там мало было, старики были, и старшие вот эти пацаны больше нас. Вот они резали этих. Много там вообще и под костры кругом вот этот цементный блонги площадь такой на площади там таганок там таганок везде вот костры пошли и котлы такие большие и в них мясо заваривали и всю ночь помню всю ночь до утра до рассвета варили. А мать от пакете получать в Джакуевку в село Джакуевка Приволжского района и там встречается женщины Русские ее не пускают. Ты говорит, не ходи. Ты говорит, с детьми распрощаешься. Калмыков увозит. А куда увозит, куда-то увозит. Она нет, я пойду. Я пойду. Потом казашка еще женщина встречается. Они начали плакать, ее просить. Ты хочешь своих детей сиротами оставить? Иди назад. И вот она вернулась вернулась туда, э, на свою работу, и рассказала, почему-то, говорит, Калмыков увозит, Никто не знает. Вот на точке жили, никто не знает. Ну, значит, за нами приедут. Ждут, ждут, ждут, ждут. Уже э, это самый, никого нет, никто не приезжает. А вот это вот э, э, дядя говорит, давайте собираться, а то нас за бандитов посчитают, скажут, вот в степи прячутся. И, ага, бандиты скажут, надо собираться. И пешком пошли с точки до сельского совета, до Джикуевки, пешком пошли все мы. Ага. Оттуда забрали в Астрахань, в Астрахани последний вагон, что ли, уходил. Мы, выходит, последним уехали. Немцы отступили, в 1943 году нас выставили. Ну, это привезли нас дивные, Значит, я... Мать и братишка, мы втроем были. Посадили поезд и доехали до станции Котельникова. Мать моя разродилась, отец был на фронте, а мать разродилась, не доезжая к станции Котельникова. Это недалеко. Ростовская область. Ну и вот э, нас, значит, саживают с вагона меня и мою братишки. Тогда было 7 лет. Ну этот говорят, это соседний вагон, это санитарный вагон, туда высадим. Мы ничего не взяли. Так в чем были одеты, в том и сошли с вагона. Мать этой на носилке и в родильный дом, от санкции Котельникова. Ну, там она разродилась, а мы бегаем там по коридору, два пацана. Монса звали, братишку мою. Потом выписали, а идти некуда. Война, разруха. Станция Котельников, это очень маленькая станция. Мы там дней 20, дней прожили на станции. Младенец умер, мы его так вот это хоронить мы не смогли, положили у стены. А кушать нечего, голодаем. Вот. Народ вообще живет бедно. После войны все разрушено, немцы отступили, все разломали, все сожгли. Ну и так вот, я не знаю, как это мы выжили. Я уже пропадал, у меня уже нога опухла. Я уже не мог ботинки зашнуровать. Ну и вот, а там санитарка работала. Ну, молодая девка, ей, наверное, 17-18, так было. Она принесла нам борщ, кастрюлю борща и немножко денег. И вот я, настолько молодой организм быстро восстанавливается. Я поел борща, и я уже мог расходить и двигаться. Ну и остальные, конечно, и мать, и братишка тоже поели. Тоже они немножко сбодрились. А Мария Ивановна, начальник вокзала, не знаешь, что с нами делать. Пропадают люди. И вот она пишет акт актирует нас. И этот, ну, там, видимо, созвонились, узнали, где наш район попал, это Чеменская область и район. Ну и туда написали, составили акт. И вот она кое-как нас затолкала. Не хотят это, проводники принимать, потому что нет билета. Не оплачен. А в вагон солдаты едут. Вот среди солдат затолкали. Мы до Сталинграда доехали, нас вытолкали, прям насильно вытолкали. Она ехала в поезде на одной станции. Дети, 5-6 детей выбежали. Племянница ее была, старший сын, выбежали за кипятком. И, видать, не в тот вагон попали, или мальчик потом прибежал. Потом уже в Сибирь нашелся нас за, шкир... за шкирняк закидывали, говорит, солдаты. И видать не в тот вагон. И попал он в детдом, этот мальчик. А девочки племянница вообще потерялась его. У нее у матери пацана искать некогда. На, на это четырехмесячный еще мальчик был, там он. Мы же серые, ты кто нас будет там на, на, этот, на лавках сажать? Мы есть, по... Попали на пол. И она поселила этот один тулуп большой, а другой два трупа тулупом нас закрыла, И благополучно мы не, этот, приехали, не, этот, не заморозились, ничего все было. Ага. И она потом стали печку топить. Пока два 3 дня вообще холодно было. Догадались, что печку топить, ага. а там что, мужиков-то нет, одни женщины до да малышей, один старик был, и то, это, хромой, и все, а, а все остальные дети – женщины, а хорошо, что моя сестра, еще там кто-то из таких повзрослее, находили дрова, уголь, а когда останавливались и говорили, Набирайте уголь. Значит, где-то был уголь, они таскали. Ага, немножко кто может бегать и этот И вот мы начали топить. Но с отоплением, кто проснется, подбросит уголь. И тепло было. Так, дует ветер. Когда дверь открывается, вагоны вообще, весь холод на нас. Ага, потому что на полу лежишь. И вот так мы доехали, как сказать, ехали 20 дней целых. Я помню, мать вспоминала, значит, в вагоне ехала бабушка, Петрушкина ее фамилия, даже запомнили фамилию. У нее четыре сына были на фронте, они защищали родину, сражались за эту родину мать, а мать умерла по дороге в вагоне, да? Ее на очевидной станции выкинули на снег, и неизвестно, где она, где, где кости и прочее. Я потом, в уже в старом думала, вот, наверное, дети, потомки живы да? И они даже знать не знают, где их бабушка, прабабушка сгинула вот на этом пути депортации. Или, значит, вот ехал старик одинокий, но, видимо, тоже попал, приехал к родственникам в город и попал в эту как раз э, э, ситуацию депортации. И от голода его просто в живьем съели паразиты, вши. И отец, мама с ужасом рассказывала, что когда его выкинули на снег, из тулупа во все стороны черная масса этих паразитов разбегалась. И мать-то настолько была потрясена этой картиной, говорила, оказывается, когда человек голодный, даже эти паразиты могут его съесть заживо, что называется. Да? Мы, маленькие калмычеты, дети, ну, как я помню, у нас было, наверное, 5-6 таких вот, ну, 3-5-6-7 лет, вот, мы иногда выбегали на улицу из этого амбара, игрались, и к нам подходили русские дети, вот, но не близко, потому что, видимо, взрослые, их определенно, ну, то ли пугали, то ли из какой-то осторожности не допускали к нам близко. Вот. Они иногда нам подбрасывали еду с расстояния. Кусок хлеба, кус, кусок картошки или еще чего-то. А иногда даже натравливали собак. И мы убегали с плачем, с криком. А вообще надо сказать, что э, по приезду калмыков сибиряки э, были Ранее, видимо несколько ну то ли настроены то ли подготовлены в том что едут изменники родины вот неграмотные ну типа каких-то там туземцев вот людоедов и вот э, такое было первое впечатление э, сибиряков о нас калмыках вот. и они пугали детей, что мы можем съесть их и так далее. Вот. Потом, конечно же, наверное, через несколько месяцев, может, через полгода, через год, когда люди посмотрели, что это совсем не те, за кого их представляли или за кого они принимали нас, вот. стали уже как-то относиться ну, более дружелюбнее, мягче, Участливая к нашей вот такой вот бедной жизни. Собралась, вся деревня собралась смотреть, какие есть люди. Что за, что за, за люди? от калмыки. Потому что э, слухи разные, юдоеды, они э, понимают зверины и птичьи языки и так далее в таком плане. Ко мне, в Сибири, я не скажу, что меня там физически, единственное, когда мы приехали, место населения очень плохо относилось по первое время. И меня дети дразнили, значит, не брали в грудь, калмычка, калмычка. Для них это было, видимо, что-то такое оскорбительное страшно. На что я долго думая, думая, ну хорошо, я калмычка, вы кулачка, кулачка. Для них это было страшно, так сказать, ярлыком, потому что они во многом были дети раскулаченных родителей и. Слово «кулак» для них, это было, что называется, подобно наказанию, да? И они сразу замолкали. Взрослые, которые слышали мою перепадку, всегда смеялись, говорят, это надо догадаться, как их осадить. Вы знаете, у меня вот трехлетнего мальчика осталась вот какая-то память о том, где мы первые, ну, я не знаю, месяцы, наверное, или первый год жили. Короче, мы жили в амбаре. Это, видимо, бывший, склад, верно, склад или что-то подобное этому. И, как я помню, хорошо помню, было крыльцов, три ступеньки. Вот. А с нами были еще примерно семей 10 калмыков. Вот. И нас расселили, ну, в частности, вот мы где-то 5-6 семей жили в этом амбаре, ну, численностью каждой семьи может быть 3-5 человек. Вот. И очень хорошо мне помнится, как мы спали на соломе, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. Ну, конечно же, говорить об условии проживания, ну, особенно вот мне представляется, ну, может быть, очень смутно помнится, вот. Всегда не хватало хлеба, пищи. Ну, жили мы, как говорится, бедно. Может быть, даже если говорить откровенно, в отдельных случаях доходило до нищенства. Вот. Было там и подаяние, ну и местные жители, наверное, в какой-то мере сочувствовали, подкармливали нас, особенно детей. То хлеб давали, картошку давали, может быть, какие-то, не помню, другие пред... виды пищи. Нас тогда доливали вши, и, и вот эти вши надо было выбирать. Вот старики просили выбирать ши. бёсер. Бесит, меня бесит э, Снимает свою одежду Такую да, дряхлую там э, э, рубаху и, А там между швами да И вот эти швы Значит эти блоки я беру Давлю, давлю, давлю, давлю тру -тру -тру -тру -тру -тру. И вот эти всех блок я выбирала У этой бабушки и дедушки но за это они мне дали что-то да. Кусочек хлеба кто-то даст Ну кусочек картошечки кто-то даст да? может Ну больше я не помню Сладости я не помню Чтобы я когда-нибудь кушала потом уже. Вот картошечку или же что-то съестное, кусочек хлеба. Хлеб-то какой был, одно название из сотрубей сделанной, жмыха сделаны В нашем институте учился Лиджи Исмаилович Манджи. Вы слышали такую фамилию, да? Это герой Советского Союза. Я-то учился на отделении института, а он на Завостином учился. У меня семья, два сына было, жена вот у него... И он был герой советского, знаете, который имел право в любой точке, как говорится, Советского Союза жить, а он жил, как говорится, ну, как мы все жили, все, э, поднадзорные, как сказать. И он жил там, представляете, герой Советского Союза. Вот так мы жили, понимаете. Вот когда мы приехали, ну, а у нас даже, ну, видно одевать нечего, кушать нечего. Вот так, бувлюгу миль милсырха, почему-то мы нам много, ну, да, и сами ничего нету. В ордере Тавшабельха, я говорю, два дает, пол просто каваш пьет, просто кавашин выпьешь, два картошина положишь, турбогатый зайдешь, обратно пляшешь. О, Короче говоря, мои сверстники, мои моих годах люди все прошли, голод, холод, все видели. холода видел, голоду видел, чего не ел. Человек, когда, оказывается, кушать захочет, все могут кушать. Какие? Одёжи, да, королина обливает, сжигает, дура, малым доктор, а Мика на околках, как э, леса, как они уйдут сразу на это. Такие были, не дай бог, я до сихих танки не всем говорю, то, что я видел, твою мать видел, мои моих годах люди, все, все мы видели. Нашим внукам, нашим детям, не дай Бог, пускай через волос пройдет это. всегда я говорю. Почему-то никогда не говорили. Единственное, когда мы картошку ели, она говорит, «О, мы сейчас картошку можем есть». Ну, это уже были 50-е годы. А приходилось, говорит, первое время на помойке так называли, не помойке. Снег, снегу много в Севере выпадало? Вырывали небольшую цилиндрическую ямку такую, круглую. Снег по краям ложили, как будто бордюр. И туда выливали все. Картофельная честь, луковичная шелуха, все туда шло. И говорит, приходилось луковичную шелуху, пока она не примерзла. Если не примерзла, то отдирать. Мы ее варили и ели. такой тоже было самого начала. Выживали как? В это время шли поезда. Солдаты Западного фронта, нашу армию, перекидывали на восток с японцами воевать. Да? Перекидывали на восток. Шли э, поезда туда. И станция там а конец вагона, шалон то длинные, а конец вагона шалона, прямо недалеко от нашего барака. Конец. И вот мы шли по этим вагонам, пели, плясали. Чего я могла там петь, плясать? Я даже не могу чего. Ну, гримасничала, наверное. Ну, не я одна, еще какие-то дети. Да? Мы пели, плясали, по милостыню просили ты ходили собирали еду какую-то да? что-то выбросят там с этого что-то чего-то кинут что-то чего вот так выживали потом рядом с нами было фзо раньше пту сейчас а да? раньше назывался фзо фабричная рабочие, заводские вот эти училищ ФЗОшники. и там была столовая и вот столовая помои выливали Помои вот так выливали, а там этих на помоях э, эти шкурки, свеклы, картошки, там капустки, все это замерзало вот так куча, По, вот такая была горка льда помоев, и там застревали вот эти какие-то шкурки, и вот ковыряли, ковыряла я, да, и вот, эти, вот такая пища доставалась. А муж мой но он был такой трудяга, никогда без дела не сидел. Он всегда, всю жизнь он работал. И вот когда мы кушаем за столом, где крошки хлеба остается, я начинаю собирать и хочу ну, выкинуть там ну, животного вода. А он говорит, ты что, не надо? Давай сюда. Он соберет вот а так вот в руки или сам в рот положит, или же в чашку положит, это ты что, в голодное время, даже за такие крошки хлеба мы жизнь отдавали. Нельзя вы, выкидывать хлеб, это грех. Никогда так не делай, он всегда так ругал. Говорю, да, конечно, ты же с, с матерью, с отцом жила, с родителями, тебе это не понять, что такое голод. А вот испытаешь как голод, тогда ты будешь ценить, цену хлеба знать будешь. Мама работала вот в Хакасии на заводе. Целый день она держала в руках лом. Снимала кору с лиственниц огромных бревен, ломом долбила, пору снимали. Или вагоны грузили, или огромные бревна грузили. Вот. Мы с братом в обеденное время приходили к ней, она с нами шла в столовую, покупала порцию супа, порцию второго, хлеб, и вот этим мы питались, я, брат и мама. Одной порцией, если мы наедимся, что останется? Она доедала и шла на работу. Я-то русским языком там в то время владел еще лучше, чем эти русские, и математика у меня шла. И вот это, до Нового года мы с этими одноклассниками ругались, дрались, а после Нового года приду, дам им списать, тетрадь свою кину, И вот тут. В знак признательности, в знак благодарности. Они мне уже хлебушек приносили там местные, кусочек сала. А то, что дома-то практически ничего нет. Там это, лепешка с пикудой, вот, это, на пять человек разделишь. Не пять, а семь человек. Отец матери, вот считаю и нас пятеро, ну еще яички мои тоже, это на 8 человек это, это, считай, сковороду там, лепешки, на семь человек делить, это что -то... и вот я после Нового года, все, считай, стал уже себя кормить на этом на знании русского, математики. Вот в одно лето, мне было всего 9 или 10 лет, в одно лето, все, все э, с утра до вечера я посла чужих гусей э, за тарелочку каши. Вот, э, гуси есть гуси, они все время плавали в ручейках. И вот э, однажды гусенок за что-то зацепился и погиб. Я очень испугалась. Вечером загнала свою гусеную стаю во двор хозяйки потихоньку и убежала домой. Но она следом за мной пришла к нам. Я заплакала. Думала, сейчас она меня будет ругать. Но женщина взяла меня за руки и сказала, «Девочка, запомни, этот гусенок не стоит того, чтобы из-за него плакать. Пойдем есть кашу». Моей матери было 12 лет, вот, и первые же через несколько дней, как выслали в Сибирь, ей было 12 лет, она пошла работать телятницей. Понимаете, 12-летний ребенок вынужден был пойти на работу, чтобы для того помочь своей матери, Бабушка она болела, моей бабушке, вот, и содержать своих младших сестру и братьев. Вот она мне рассказывала страшную истории, когда она там послала вот этот колхозный сход. А ноги были босиком, это уже была поздняя осень. как она согревала, значит, дождала, пока вот, э, коровью, так сказать, помет. Король, лепешка, там, да, корова, она бежала и скорее засовывала свои ноги, чтобы согреться. То есть пока эти лепешки не остыли. Вот так, такая была ситуация работа. Поэтому, для, поэтому, когда она там посла этих коров, телят и так далее, сколько, загоняла, ей там, давали там, определенную молоко мне небольшое, кружка молока или как дела. Вот. И потом она несла эту значит, домой и кормила свою больную матери своей значит, и своим младшим братьям и сестрам. Она мне рассказывала, что поскольку не было освещать, не было лампы, не свечей, да, еще не было, они делали такую учинку. И вот она таскала домой, тогда таскала керосин. Понимаете? То есть она, ну, грубо говоря, воровала керосин вот из лампы такие летучие мышь, набирала его в рот. Понимаете? Потому что, чтобы никто не заметил, она его брала в рот, керосин, и бегом бежала со всех ног домой, чтобы уж теперь что проходила и выливала там в какую-то маленькую посуду для того, чтобы в вот этот вечер коптилкой работала. Понимаете? То есть, представляете, что творилось мне во рту, вот такую жгучую жидкость, она вынуждена бежать, чтобы не пролить и не загладнуть, для того, чтобы хоть какая то источник света был в этом доме. А мать, когда еще только попала под высылку, она попала работать на какие-то соляные прииски. Они добывали соль. И она говорит, представишь себе, заходишь в это озеро соленое и зачерпывали эту соль и грузили на вагонетки. Соль разъедала руки, соль разъедала ноги. Волосы все поправлялись, они все были в соли. Это было, был очень тяжелый, изнурительный труд. И однажды они с подружкой решили убежать. убежать. И они каким-то образом сели на какой-то проходящий поезд и убежали домой. Но она говорит, не успела я расчесать длинные свои косы, как зашел офицер НКВД. И сказал, девочки, если не вернете, вы должны сейчас вернуться сами, иначе восемь лет тюрьмы. И ничего не осталось, как возвратиться вновь на эту изнурительную, страшную работу. И было, говорит, очень тяжело. Если люди просили себе жизнь, я всегда просила смерть, потому что мне было очень тяжело. Но вот я помню, что она рассказывала, мы баржи грузили, она говорит, я говорю, девочки, мне было 17 лет, и говорит у меня вот мешок. Вот я помню, говорит, мешок, они таскали. так сказали, прогнешься под, это, это, под этим мешком. говорит. Это, ну, и, видимо, в таком стрессе, и казалось, это нормально, потому что все так работали. И не о того, что она прям, она прям, ну, это было так. Мне даже мама рассказывала, когда-то она с обозом шла через тайгу, кружонную каким-то сеном или какими то продуктами, я не знаю. И... Фут был долгий через эту тайгу да, дремучую, и у нее порвались сапоги, э, вот эти вот, э, а все нужно было двигаться. И потом она поняла, что уже при морозе, там сколько было градусов, 20 и более-минус, да, ниже нуля, и она поняла, что не может идти. Потом, значит, все-таки этот обоз завернул в какую-то деревню, и заехали в какой-то первый попавшийся дом. Там была простая русская женщина по имени Люба. Вот она только запомнила это. И потом она потеряла сознание. И оказывается, она уже чуть ли не обморозила ноги, уже, видимо, первой или второй степень уже обмораживания. И вот эта русская женщина выходила ее. И потом эти вот, которые как бы руководители, вот эти коменданты или кто там за ними смотрел, всегда руководил, они говорили, быстрее собирайтесь, нужно доставить гроз вовремя. А та женщина просто взяла, она кричала, как она, говорит, с такими красными ногами, которые невозможно ни в одну обувь вот, надеть, обувь какой-то. И вот она отстояла, как-то вот, те послушались ее, и мама где-то на пять дней, вот как раз, вот пока она, как бы, вот эта рана затянулась, да, обморожение как бы вот стало затягиваться нормальной кожей, здоровой. И тогда она могла портянки намотать, да, и она дала валенки, там, ну, любую одежду теплую, прям с запасом. И вот благодаря ей она осталась живая, можно сказать, не лишилась ног. Вот просто вот они рассказывали, как много добрых людей встречались, да, вот. Они понимали всю участь нашего, наверное, да, нашего народа и всячески помогали. Кто еду, кто одежды, кто-то чисто вот кровом теплым. Отец мой, Сергей Леонидович Батнасунов, он, я горжусь своим отцом, особенно за то, что именно в условиях сибирской ссылки он, он на родине закончил 6 классов, знал русский язык, а там он закончил курсы комбайнеров и трактористов, и он там был за высокие показатели в работе. Он был награжден медалью за трудовую доблесть. И отец мой всегда говорил, что вот эта награда детям, нам, что вот эта награда, она как звание Герой социалистического труда. Потому что к нам, калмыкам, отношение было очень плохое. Но именно своим трудолюбием, тем, что знал русский язык, они за то время, которое там жили, они снискали к себе Уважение. Целенной... -го да, да. В 1954 году, году, началось освоение сентябрьского плену 53-го года. Освоение целезальной земель в кручевской четвертом В году как раз в 1954 году начали как раз да, многие съезжаться, строить уже целинные совхозы, колхозы, там, да, в степи многие рассказывали все. А вот. В 2015 году сразу дали богатый урожай, миллиард пудов хлеба, это впервые. Да. А было рассчитано так, мы когда изучали материал, значит, два года урожайный год, два средних, один год, значит, неурожайный. Так как был программа, не знаю, в наше время в газете было все расписано, все. и вдруг, значит... 60, в 1956 году, когда не все совхоз, колхозы были организованы на территории, те, которые начали, были построены, да, сдали вдруг через год дают э, такой богатый урожай. За всех кинули. Я говорю, что Ундын ешкатан аучу, ешкан халах керектан. Тэр сауэрх, казак сауэрх царан хайшкалам. Тэр казак сауэрх би хайды хая хая хая хая а теперь я скажу, что в 5 лет что я я Така дочь у когда не тела, когда мне то все, уйдёгло, не вот тигет, вот не вот. Тогда же свет и рано ложились, пока он то у лёгких люди, то у лесного да нам не помню, то у лёгких люди пока я сниму какие-то сказки, вот загадки какие-то вот, кельты говорят, Европейцы говорят, сакан золулга обязательно, я не знаю каким-то макаром узнавали и говорили, ой, те рсарды те мёдры для золулгам чили, сакан волгам чинги, ну тоже не очень сорались, я говорю, что он даже не отмечали. как что я вот говорю, да, я говорю, да, я говорю, да, я говорю, да, я говорю, да, я говорю, да, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я я я я я я я я обязательно. Особенно мне запомнилось, когда отмечали праздник Зула зимой. Чем она там, мне запомнилась, это малышам, моим ровесникам, что это в этот день они зажигали вот лампадки, а лампадки делали они из мучного теста, вручную, и в этом типа такой маленькой это, пиалой, чашки форма его и там внутри они там делали это, соломенную такую палочку и наливали туда масло а соломенную палочку обвязывали они там это ваткой и получалось такого рода как у нас современно говорят свеча ну, на, на, на натуральном масле и оказывается по, по обычью вот когда уже солнце зайдет, зайдет луна в это время они открывали дверь и рукой вот так вот произносили молитву. И был, оказывается, такой обычай, если кто в это время подойдет из ребятишек малых, то эта лампадка отдавалась. И мы, нам уже заранее говорили, что вот когда будут зул выносить, эту лампадку, подходите к тому дому, и тогда вам это тесто достанется. А это тесто же, она же на масле, это же вкуснятина такая. И потом мы это домой ходили, это была большая радость. Вот как, например, как у русских, вот на Пасху там или кутю носят, там, прочее. Что-то вроде этого было. Вот поэтому у меня это, вот это запомнилось. А вот праздник Саган, даже у нас сейчас народний так не делал, как там вот в Сибири, вы, но там, видимо, делали так, как раньше, вот когда жили. Ну, так оно положено, видимо, на цаган. Вот эти одежду новую вывешивать, вот натягивали веревку, все из сундуков доставали, как бы проветривали, вывешивали все, как положено. Вот, заранее делали борцыки, все там каждому, вот, там, допустим, старшим, побо... покрупнее борцыки. И потом ходили друг к другу, менялись своими борцами. Вот такое было у нас. Отец, он хоть и не. Коммунист... И был ну, и этот, как педагог, те времена, че... Он, я так как потом уже понял, что он ну, даже старался молиться там. Отец верил у нас, он... Как-то, да. Тихоря, чтобы никто это не замечал, не видел, наверное, даже от нас стеснялся. Молился. Это я сам видел. Это четкие Мои бабушки. 1880 -го года это сохранила мама моя. Она прошла всю войну, Сибирь. Вот сейчас она у меня, это она мне подарила чтобы я сохранила его передала правнуку это считается ценность реликвия голодные выполняли очень тяжелую работу калмыки, Но жили дружно, друг друга поддерживали. Вот там калмыки были очень дружны. Вот в целом калмыки я вот это, наблюдал так вот это. Они держались вот так вот прям мне кажется, друг за друга. Там вот, я, мы жили на четвертом отделении, допустим, а эти с первого, второго третье третьего отделения они все приходили где-то что-то возможность есть зайдут поговорят а, о том о чем вспомнит было и там а, вспомнит эту свою родину и, и вот этим мне кажется они держались только как бы, не согнулись они Ничего, Встретиться, по-своему поговорят. А. Вот это их и спасло. Их единство, это сплоченность. Делились же они, хоть плохо или хорошо. Но гости где-то что-то намещает Хотя бы горсть махорки там или же это лишь ну, там восьмую часть этого калмыцкого чая там вот, карман. Вот, вот гости ходили в то время вот, друг другу. Вот это спасло, мне, мне кажется, единение. Ну, конечно же, откровенно говоря, это были бесправные люди. Вот. Они не могли, допустим, пожаловаться на свою вот нищенскую жизнь. Они не могли пожаловаться на отсутствие самых элементарных требований в условиях труда. Вот. Они не могли э, проявить... Вот, э, свои какие-то, ну, скажем, способности в работе, в отношении, ну, вообще, как членов общества, как нормальные люди, вот. Ну, и, может быть, немножко забегая вперед на несколько лет, надо сказать, что калмыки были ограничены в образовании, вот. Ну, то есть, допустим, 40 уже не говоря, что 44 сорок четвертом, пятом, шестом годах и в дальнейшем вот очень было сложно получить среднее образование а еще более недоступно наверное я, я нисколько не преувеличу, где-то примерно до 50 до начала 50-х годов вот не могли они поступить в средне технические или средне специальные высшие учебные заведения то есть калмыки не могли самореализоваться я пошла в сорок седьмом году, 9 лет пошла. А почему я пошла поздно? Потому что обуви не было, а так хотелось учиться. Купили мне мелкие галоши, и я в этих мелких галошах пошла в школу. Ага, благо, что школа недалеко была, через две улицы. В школе никто не обижал, потому что я была как передовая ученица. и Старостой класса была, вот. и всем помогала. У меня самый лучший предмет, любимый предмет ⁇ математика. Я математика только так щелкала и всем помогала. Но в 1942 году детский дом расформировали к концу 1942 года. И нас вывезли в Канукова. Там создали сборный детский дом и разных детей. И посадили нас на большую баржу, крытую железом, отправили в Казахстан. Мы добирались до Казахстана больше месяца. Но привезли нас все-таки, в конце концов, в Актюбинск. Там старших детей определили ФДО, а я опять попала в Петропавловский детский дом Актюбинской области. Но этот детский дом был уже очень бедный, нищета была ужасная. Кормили нас, утром, например, мы бежали в школу, нам давали сухую черную лепешку и стакан воды спальные комнаты не отапливались, мы ходили, дети собирали в степи бурьян, переносили, он как вспыхнет и все, так и жили в холодных условиях. А в Актюбинской области температура доходила до 50 градусов, так что условия были очень тяжелые, когда нас вывезли в Казахстан уже. Там я закончила 7 классов и поступила в, Октябрь, в город Актюбинск медицинское училище. Поступила я в 43 году окончил ее в 45 году и вошла в число трех процентов отличников, которых во время войны принимали институт. Нас троих ребят вызвали, у всех отличные оценки. Вызывает, меня перевели на учительное отделение уже радиотехнического факультета. Я с 1958 -го года учился с первого курса на радиотехническом факультете Новосибирского электротехнического института. Но что удивительно еще с нашей школы из нашего класса, кто поступил вот в этот год, как окончил институт и пошел сразу, как говорится, в институт, вернее, окончил школы в институт, взял экзамены, один калмык взял, это я был, понимаете, там 27 человек, конкурс был на одно место, но у меня 5 экзаменов, 5 пятерок и принимают меня. Вообще в этом отношении учителя хорошие. Может быть потому, что я сейчас вот за давно лет думаю, учителя были из числа тех, которые были тоже переселенцами. Вот латыши, эстонцы, вот немцы. Ну и русские местные очень хорошо относились. Я вот до сих пор помню, у нас в первом классе... Моя первая учительница была Елена Николаевна Мельник. И Я замечал, как она жалела. Это нас Калмычат было всего трое в первом классе. Володя Манжиев, с нашего села. Вот он позже здесь по приезду в Калмыкии стал даже директором школы Чергири работал. Вот. Зоя Багликова сейчас она в артизяне тоже работала учительницей. Мы вместе были. И к нам очень хорошо это учителя это относились. Жалели нас, мы замечали. И старались, чтобы мы хорошо учились, чтобы нас не ругали. В четвертом классе мне была учительница. Замечательная полячка, молодая тоже, 19-20 лет. Такая веселая, пивуня. Я всегда за ее плечами стояла и смотрела, когда она проверяет тетрадь. И так я увлеклась, и, и так мне вот, села сюда, да, я буду тоже так сидеть, пролеть и пролеть. Так и получилось. То отношение у нас было нормальное у всех, потому что в нашем селе проживало около 30 национальностей людей, и они в основном были всех сосланы. Это и были румыны, украинцы, белорусы, э, финны, э, немцы, цыгане. Ну, калмыки, естественно, вот. и мы как-то друг к друг другу относились все. Все разговаривали на русском языке, и поэтому отношение было у нас практически у всех одинаковые. Что хочу сказать, уже я, конечно, уже в 7-8 классе, осознавая это, я понял, что неплохо относились и к нашим калмыкам, те, которые имели образование. Так, Мухалаев Лемжик Икевич, участник войны, вот, вернувшись с фронта, работал учителем сначала в начальных классах, потом стал преподавать в старших. Ну, в нашей семилетке это старший класс, это пятый, шестой, седьмой класс. Он преподавал биологию. И, естественно, он, конечно, стал по миру нас детей калмыцкого населения. В первом классе у нас, меня уч... вообще в начале класса, учил учитель, вот мужчина, Мельчаков Андрей Васильевич. И казалось мне, вот, думаю, это для нас дети, что учитель – это не с мира сего. Казалось, он какой-то вообще должен быть учитель. Ну тогда же действительно уважали же учителя, это же вообще же почет. И вот подумаю, еще в начальной классе, думаю, ну окончу школу, вырасту, буду учителем. И вот он часто, у него четверо детей было, они вот горку делали возле дома зимой. Заливали водой, все, мы катались, а потом они нас приглашали домой чай пить. Так мы туда заходили к ним как, как сказка, казалось, ну даже учитель пригласил нас. Вот <свят> ну, такие ж простые люди. Ага. Меня поначалу, чтобы подкормить, брала русская медсестра Мария Никифоровна, баба Маша. Она специально брала у моих родителей меня домой к себе и подкармлила. Меня подкармлила нашу наша первая моя учительница Мария Федоровна Скороход. Потом учительница класса руководитель четвертого класса, любовь Дмитрина, я их именно все помню, а они ко мне относились исключительно. И поэтому, когда сегодня, по великим праздникам я попадаю в Казанский Капитальный Собор, я всегда свечку ставлю в их память, потому что пусть возрадуются их души где-то там наверху. Память благодарной памяти от меня. В июле 1956 -го года по радио прозвучала калмыцкая песня. И вот когда объявили, что вот тогда-то вечером будут передавать калмыцкую песню по радио, все калмыки собирались возле радио. Тогда радио, оно не в каждом доме было. На всю деревню, возле школы у столба, вот и такие черные тарелки были вот оттуда. Но вот там собирались, и люди плакали, потому что по Калмыки звучала калмыцкая песня с грампластинки, пластинки до военной в исполнении Улан Барбаны Лиджиевой, первой нашей народной артистки Калмыкии. Люди говорили, о маньметнах. И ничем одни О, слава Богу, наверное, что-то будет хорошее. Наверное, нас вернут. Вот это было первое. Домой захотели. И отец говорил, нас запах полыни снится, ней И домой захотели. Поэтому. А дядя же постарше в семье, в роду. И его были еще. Тоже у нас нашего рода. И они говорят, давайте домой поедем. И так поехали всем родом уехали. Доехали до границы Ставропольского края, Калмыкии, И там стоит скульптура чабана с ярлыга, может быть, и сейчас стоит, наверное. И автобус остановился, и все вышли из автобуса, и вот пожилые люди упали ниц, растянулись, прямо стали молиться. И плакать, и целовать землю. Вот это было очень трогательно. Прямо мы, молодые, плакали тоже. Так они радовались. Хотя у нас, может быть, не такая была тяга. Потому что мы все-таки в Сибири больше прожили. Но они так радовались, целовали друг друга и целовали землю. Это было очень трогательно. Ну, Уехали, большинство ехали, а братья наши вообще не, не думали ехать сюда. Отец говорит, Я поед... давайте поедем на родину. Я там помру. Там похороните на родину. Мы приехали в мае месяц. Призимовал он и умер 1 мая. На родину. А мать-то в Сибирь осталась. Двое племянники там. трое И утром меня разбудил мой дед, дед Лиджи. Он меня трепал по плечу и говорил, «Катя, вставай, верблюда посмотри, смотри на верблюда». Я вскочила, вскочила, протирая глаза, побежала к дороге. И действительно, русская девушка значит, погоняла э, верблюда, сидя на такой большой широкой телеге. Потом я узнала, что называли не Мажара. И вот э, она погоняла хлыстом странного животного. Конечно, для меня было это очень интересно. Я посмотрела, но через некоторое время я огляделась, я увидела прям солнцем обожженные травы. Желтую-желтую степь и маленькие-маленькие глиняные дома, которые прильнули как бы к земле. И наши вещи, которые были сложены на земле. И никакого такого большого дома, который у нас был в Сибири, колодца, той тайги, ничего. И я прямо схватила сходу, сходу с хворостинку, и начала ругаться на деда и говорить, куда ты нас привез? Здесь даже не найдешь, чем погнать теленка. Куда ты нам привез? Куда ты нас привез? Отвези назад, авка! Ругалась я, хлоп, хлоп, вот этим э, э, старалась ударить его. А он, зам... он отводил мою руку и громко, счастливо смеялся и говорил, что Манагазер наша Родина, это наша Родина. Во-первых, никто нас тут не ждал на Родине. Во-вторых, никакого жилья, ни работы никто нам не готовил. Тем не менее, ни у кого не было уныния, упадка настроения, все с каким-то большим подъемом, все знали, что все обустроится, понимаете, да? А в первые дни мы жили э, в тени землянки родственников. Палатку натянули и, так сказать, на улице жили, да? И никто не горевал, никто не стенал, никто ни на кого не обижался, никто ничего не требовал. Все знали, что так надо, что так мы вернулись домой, но ну, в хорошем таком поднятом настроении. Энтузиазм, и трудовой, и патриотический, и моральный дух у всех был очень сильный и крепкий. Они все же таки как-то были вот единые. Вот ощущение единства, оно было еще и тогда, всех, всех старых, молодых, любых колоноков. Оно, вот ощущение единства или братания, оно было в первые годы, когда мы вернулись из Сибири. Стали раздавать участки. Заборов не было, друг к другу ходили так наикрачайшим путь. Но вот это вот общее вот это ликование было, да, братан. Оно так вот было ощутимо очень сильно. Особенно первый год. А здесь приехал уже на родину. Хочешь работать, иди куда хочешь. И везде есть работа. Хочешь учиться? Поезжай в любой город любой институт или техникум – не надо разрешения коменданта. Тепло – не надо валенков, как в Сибири. И кругом так много калмыков, своих близких, родных, которых ты столько много не видел в Калмыкии. И радио говорит по-калмыцки. Газеты выходят на калмыцком языке. И все это свободно, никто никого не запрещает, никто никого не ругает. Вот эта радость огромна, радость свободного выбора труда, радость свободного выбора формы обучения и специальности. Что может быть радостнее для человека? Вот эта радость огромная. Хотя в первое время... Негде было жить, жили в землянках. Не было тогда ни двух, ни трехкомнатных квартир, были однокомнатные. И если дом строили, то все вот, было две комнаты. Нет. И жили, спали на полу, это никого не, не огорчало и не пугало. Под одним одеялом ребятишки по три 4 человека. На одной расстеленной не понимаешь, спали валетом, никто не говорил, что это плохо. Радость была огромная. Возвращалась в родные места, конечно, с такой неописуемой радостью. Это было целое счастье. Наконец мы возвращаемся. Планы у нас какие были? Планы были, мы знали о том, что, мы, что нас ожидает, что здесь все разрушено. И для нас, планами для нас было приложить все силы и знания на восстановление республики. Но когда мы приехали сюда, это, конечно, мы не ожидали. Это такое было впечатление, что только закончилась война. Полуразрушены здания, пробитые пулями здания грязь, лякость, пыль, бездорожье, без воды, без ни света, ничего не было. Вот мы с ним сталкивались. В пятьдесят восьмом году, когда я пришла, ничегошки вот здесь стоял барак, где, где роддом стоит, стоял каменный небольшой домик, это бы считалось поликлиника. Рядом стоял барак, такой барак, обыкновенный с досок сбитый, это считалось больница. Вот и все, вот и все, что все, что было. Самая большая беда среди калмыцкого народа тогда была был туберкулез. Туберкулез пышным цветом рос. Туберкулез, я сказала, поражает буквально все. Очень запущенные формы. Очень много было горбатых. горбаты Позвоночник поражение горбатое. Туберкулез глаза. Кератит, туберкулез, глаза вывернутые, кровавые глаза, вот такие, вот с такими шишками, вот болзурта на шее, вы молодежь даже такое это не видели, вот на шее вот такие болзур, вот такие шишки, лимфоузлы, ты понимаешь, хромые, косые, одна нога короче. Да. Поражение костей, легких, глаз, очень много было больных туберкулезом. У меня показатели изоболеваемости, болезни, смертности, открытая форма туберкулеза по сравнению с российскими у нас были 4-5 раз выше. Эти показатели были выше чем средние показатели по России, да, вот смертность высокая, запущенные формы были, у все органы, нигде такой, нас курировал Московский институт туберкулеза, они каждый год приезжали к нам, потому что нигде таких форм не было, как у нас. Я 10 лет в Калмыкии строил линии электропередач, всех напряжений под санкции строил, вот все, что электрифицировано на территории Калмыкии, это дело вот моих рук, и дело рук, тех, кто работал в КМК-64. Вот 10 лет работал, и мог бы еще работать, но ну, потом, понимаете, бюро горкома вызывают тебя, и вот, иди в городский электрический сеть на эксплуатацию. Там пять лет отдал. Потом бюро обкома партии заседает, опять вызывает. Вот у нас арпинская неизбенность, постановление ЦК КПСС, надо осваивать. Я главный энергетик, ухожу в дирекцию калм при Союз-Калм-Водстроя, такое заведение было. Главный энергетик. То есть я занимался энергетикой все время. Вот. И все, что вот сделано, все вот совхозы, колхозы, фермы, отделения, вплоть до чабанских точек, вот мы за 10 лет от моей работы мы полностью электрифицировали всю Калмы. Сейчас бы никакой электроники, радио, пятой, ничего бы не было. Если нет электричества, вы сами понимаете, ничего нет, Ни одна котельная не работала бы, ни одна школа, ни не работала. А вот именно основа, база индустриализации, вот эта электрификация была выполнена вот в том числе и моими руками, понимаете? А я главный инженер КМК, понимаете? Постоянно ездят самые такие, так сказать, тяжелые участки. Своими руками все делали, показывали, как делать, делали и доводили до ума что это дело. И вот эти совхозы, колхозы, ну все. Каждый шабан радовался, плясал, танцевал, варил барана, пару ящиков водки привозил, кормил, поил наших этих, этих электромонтажников. Радовались все. Изумительно, когда свет приходит, телевизор можно поставить, холодильник включить. Для них это было просто как манна небесная, понимаете? Вот эту радость переносили мы своими руками, знаете. Когда Башкерия была, видела там библиотеку, институту, у меня была цель создать библиотеку, собрать библиотеку, чтобы наука росла, росла, э, э, э, э, будет библиотека, будет наука, чтобы у нас была Наука такая же как и у других регионов. Когда восстанавливалась наша республика, была очень острая нехватка кадров во всех областях знания, во всех областях сферах жизнедеятельности. И как раз было, считаю, достаточно благодатным для самоутверждение, для развития своих способностей. Поэтому я вот являюсь одной из первых аспиранток в нашей республике, которая решила дальше учиться после получения высшего образования и ну, заняться уже научной деятельностью. Я поступила в аспирантуру по новой для себя специальности социологии. И после завершения аспирантуры я уже почти полвека занимаюсь научной деятельностью. Значит, в Сибири отец и мать работали животноводами, как и многие калмуки. И по приезду в родной совхоз им поручили огромную тару. Тогда калмыкам возвращали, калмыки возвращали земли, скот. И вот в огромной степи, можно сказать, голой степи, недалеко от фермы номер один, села Сараха, были небольшие глиняные домики. В них жили чабаны. Вот первая точка – это моего отца. Следующая была – Батарева Андрея и следующая за ним точка барлыкова сена. Они находились на расстоянии примерно 3-5 километров где-то. Отары были очень большие. Поили отару, помню, с колодца. вытаскивали воду большой деревянной бадью и вытаскали два вала. Ну, откуда там газ? Ни газа в степи, ни света не было. Пищу варили на улице Зуха называется, печки самодельные. С ним вместе работали помощниками, сакманщиками. Бутаев, Денис, Танаев, Борис, Танаева, Бюря. Ну и другие работники. Всех даже не помню, после так я запомнила их. В те времена было очень трудно. Потому что работали они без выходных, без отпусков. Мне кажется, даже почти никогда не болели. Но ну, было очень трудно работать. Еще в то время, кстати, было очень много голодных волков. И я помню, меня это интересовало очень. У отца была двустволка. И охраняли отару. В 1961 году во главе республики стал Басам Бадминчик Родовиков. Вот он, можно сказать, приложил просто титанические усилия, чтобы поднять республику из пепла, возродить Калмукию. И вот он объезжал наши точки, видел, в каких слож, сложнейших условиях работают люди. И после его приезда, я помню, стали приезжать автолавки, привозили товары первой необходимости. Я в то время не помню ни игрушек, никаких, ни сладостей, никаких, никаких праздников. Ну, так и жили мы. Где жили родители, там жили мы. Вы знаете, мы с мужем считали, что это возврат на родину, даже в тяжелых условиях, когда мы без могли работать и выполнять, это были самые счастливые годы нашей жизни. У нас была семья, мы растили детей, мы делали то, что мы могли и отдавали все силы. Это самые счастливые года годы наших Вот в нашей республике много внимания уделяет дате депортации. 28-го у нас выходной день. Вот, понимаете, это день трагедии, день траура у нас отличается Это надо, и пусть эта традиция будет. Но почему? У нас не внедряется традиция возвращения Калмана. Почему не сделать праздником, хотя бы или дату 9 января, или хотя бы 58-й год, когда провозгласили. Вот в этом году у нас, сколько лет будет, как республика, вернули нам республику. Это, по-моему, 29 июля был указ в 58 году когда нам статус республики вернули. Почему эту дату не превратить в праздник нашей малой Родины? чтобы Мы гордились теми людьми, которые восстановили нам нашу республику. Такие руководители были, как Басан Бадмитриевич Городовиков, Шангаев был у нас, Манжиев. Какие были прекрасные люди, какие кадры, какие министры тогда были. Они должны знать, через что прошли их родители. Что везли в калмыки, сколько горе перенесли, сколько их потеряли по пути, сколько их не довезли. И сейчас вот у меня подрастает внук, ему 11 лет, он закончил 5 классов. И я говорю, вот было такое время, он из истории уже знает что вот такая ситуация случилась, что вот калмыки, малые народы, и не только калмыки, другие малые народы были э, депортированы в отдаленные районы, что испытали трудность, вот то-то произошло, допустим, какие события. И говорю им обязательно это для, не для того, чтобы просто как вот факты какие-то, да, а чтобы они впитывали это, да, понимали, что бывают какие-то события в истории, да, то есть уроки истории какие-то, чтобы правильно складывалось у них мировоззрение. Что действительно, изучая, допустим, историю своей семьи, например, рода своего, знать свои корни, да, это очень важно. И есть такая пословица у да? это человек, не знающий прошлого, и у него нет будущего. И вот молодое поколение а, обучается именно на опыте старшего поколения. Они изучают свою родословную историю своего народа, страны в целом, да. Молодежь должна была, как мы хотим, должны ли знать и чувствовать молодежь современной. И да, они обязаны знать, что одно время калмыки как. Народ был выселен из-за каких недоразбережных, как говорят, за сплетен многие. Это был обиженный народ. И поэтому нашей молодежи надо знать, что калмыки были угнетены и разрослены несправедливо, незаслуженно. В то время, когда выселяли, у нас на фронте половина, можно сказать, населения Калмыкии были фронтовиками, воевали, имели государственные награды за подвиги военные. Нашим молодежи всем это надо знать и помнить, и продолжать традиции, изучать свой язык, быть предан своей малой родине. Надо ценить сегодняшнюю жизнь. Надо вспоминать, отдать дань памяти своим отцам-детам, которые вынесли эту трагедию. И погибли э, многие, да, и проживать жизнь не только за себя, но и за тех, кто ушел в мир иной, так и не увидев своих злобных да. Я считаю, что нужно помнить об этом. Почему? Потому что иначе просто история может повториться, да? Поэтому поэтому не дай господь поэтому значит молодежи надо говорить об этом чтобы они ценили все это и знали что мы пока имеем свой язык помним о своей истории помним о своей культуре помним о том что мы отдельная республика тогда мы как этнос сохранимся на Вот это молодежь должна знать Свою историю, своих людей, гордиться этими людьми, брать с них пример, ты понимаешь, учиться и любить свой народ. Что наш народ надо... Вот у меня в Сибири, когда я выросла, у меня комплекс неполноценности. Это у меня есть. Я это обнаружила в мединституте, когда училась. Я выросла с этим комплексом неполноценности. Но наша молодежь уже выросла в своей Калмыкии, своей республике. У них нет этого понятия, что это такое неполноценность. Да? Поэтому они должны гордиться своим народом. Отсутствие малой родины не должно никого покидать из наших детей. Сейчас многие разъезжают, уезжают в разные страны, города. Но мне так хотелось бы, чтобы они не забывали свою Калмыкию, какая бы она у нас горячая, какая она пустынная, не была. И чтобы все возвращались, хотелось бы, чтобы наша молодежь возвращалась, поднимала нашу Калмыкию. и старики же будут тут возрождать нашу республику, а молодежь, на их плечи должна ложиться забота о нашей малой родине. Поэтому я хотела бы, чтобы наш молодежь любил свою малую родину. Мы из Сибири все вернулись с каким горячим сердцем. Пусть они из Англии, из Америки, из Москвы, из Санкт-Петербурга возвращаются домой. Помогают нам восстановить и создать нашу республику. Спасибо. Возродить. Спасибо. Разбежаться бы и упасть С головою в цветы зарыться Заревою росою умыться Пропадать бы и не пропасть Разбежаться бы и взлететь К той манящей звезде высокой Встретить чистый рассвет с ясноокой Песню начатую допеть Все узнать, все успеть Помогли мне Взрослым стать и уметь мечтать Чистая капли росы растворится, Хоть однажды кому-то приснится И от жизни бы не устать не скопить и не пожалеть, И как в юности в счастье верить, то единственная жизнь доверить, Только с ней к звездам полететь, Побежать, полететь, как в цветном детском сне. Все узнать, все успеть Помоги мне Разбежаться бы, не упасть С головою в цветы зарыться